Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами обсуждаем одного из единорогов нашей игры, один из самых редких танчиков, это КВ-220Т. Я больше чем уверен, что огромное количество игроков никогда не слышали про данную машину, еще большее количество игроков никогда не видели данную машину в боях, и это неудивительно. Потому что машина настолько редкая, что встретить ее в рандомных боях практически невозможно. Сегодня мы сделаем практически нереальное и осчастливим нескольких игроков, Которые увидят нас в рандомном бою Потому что выкатим данного красавца из ангара Для того, чтобы он тряхнул стариной Что хотелось бы для начала сказать На сегодняшний день мы все приучены к тому Что каждый месяц появляются какие-то Вот такого рода батлпассовские машины Коллекционные 6 уровня Которые просто перерисованы В чем-то немножко переработаны э, Взяв за базу Какой-то определенный проходной танчик И таких машин огромное количество в нашей игре На сегодняшний день их будет становиться все больше и больше А вот кв 22 20, 220 t это машина которая легендарная их очень мало, их невозможно получить, за все время пока машина существует в игре она появлялась э, в возможности попасть кому-то в руки всего два раза, один раз данную машину получали те ребята, которые участвовали в большом бета-тесте и было это если не ошибаюсь еще в 2015 году другие ребята имели возможность приобрести эту машину на евросервере она появлялась на продажу на короткое время но не воспользовались ребята Данной возможностью И машина не получила популярности По одной простой причине, потому что многие подумали Что это опять-таки какая-то просто Перерисовка с какой-то другой машины И не более того И не посчитали нужным к ней присмотреться А очень даже, ребят, и зря Дело в том, что он очень сильно похож на КВшник, на стоковой башня Обычную проходную машину На стоковой пушке, который если вы сюда поставите Он будет иметь соответствующий Внешний вид в виде дырокола И то же самое стоит здесь на кв 220 и многие игроки ошибочно путают данные машины. Не стоит этого делать. Эти Машины абсолютно не похожи, и КВ-220Т не похож абсолютно ни на кого. Что касается технических а, характеристик по орудию, здесь вроде бы ничего типа крутого нет. Потому что, в принципе, с установленной оборудкой с амуницией здесь перезарядка 6,7 пробитие в 110 которое порой не хватает для того, чтобы бороться, допустим, против шестерок. Хотя далеко не против всех. Но есть подкалиберная на 145 который хватает, ну просто-таки, за глазами, для того, чтобы накидывать по 135 единиц урона. И это довольно неплохо. Угол склонения орудия вниз, минус 8. Просто шикарно отыгрывается на данной машине от неровности, играя где-то от башни, по одной простой причине, потому что у данной машины есть уникальная броня, которую я сейчас покажу Что касается времени сведения и разброса, цифры вроде бы не сильно приятные, но в бою практически неощутимые. Урон в минуту в 1417 не то, что реализует. Он один из лучших по реализации в нашей игре. И да, ребят, это пятерка. И кто-то скажет, что это практически песок, и на него не стоит обращать внимание. Но, ребят, поверьте мне, есть машины на пятом уровне, которые гораздо круче, чем машины на своем десятом. И КВ-220Т однозначно к ним относится. Зацените броню по данной машине. Вроде бы ничего удивительного, вроде бы ничего классного, но, ребят, не сильно большая башня, пускай с не очень хорошей броней в самой башне, но огромная маска орудия, которая танкует просто обалденно. А что касается корпуса, и в частности нижнего, или будем называть его прямо переднего бронелиста, то это просто чума на своем уровне. 120 мм. И здесь, ребят, тоже 120 мм. А здесь приведенка в 227. Это говорит о том, что вам просто на вскидку в корпус вас никто пробивать практически не будет. Только разве что используя голду, какие-нибудь шестые уровни, и то далеко не все. Что касается ромбования, здесь вообще просто шикарно. Обратите внимание, что по борту здесь 104 миллиметра. Да мало есть машин, которые на своем уровне имеют такой уровень бронирования. Что касается ромбования на ней, то с такой броней, да и плюс приведенка, уходящая за 725, это просто чума. Реально чума. Что касается приведенки на башне, то здесь 247 в такой проекции. Если вы стоите прямо, то на щеках здесь уходит за 650. Что касается кормы, то здесь она тоже бронированная. Да, пускай не ультимативно, но 103, 82. Вы много знаете машин, которые на своем уровне имеют вот такой уровень бронирования в процентном соотношении. Понятное дело, что если вы эту машину засунете куда-нибудь на 8 левел, то ее разберут, потому что этой брони мало. Но вы посмотрите на уровень бронепробития машин на своем уровне. И вы поймете, в чем прелесть данной машины в отношении бронирования, и в отношении того, как она будет, соответственно, играться в бою, и уровень ее живучести само собой. Что касается других машин на уровне, то есть еще одна коллекционка, вот она, пожалуйста, ВК3001H. И здесь броня прям совсем другая, передний бронелист размером, в принципе, с дом, которая пробивается, эта броня, ну просто таки на ура. И здесь разговаривать особо не о чем. Т-14, вроде бы крутая машина, но обратите внимание, насколько большое количество желтых зон по бортам. И что касается верхнего бронелиста, здесь тоже все далеко не великолепно. 103, ребят, с учетом приведенки. И эта э, машина считается одна из лучших по бронированию на своем уровне и по танкованию броней. 114, э, тут даже, простите, 104, это при том, что у КВ-220 здесь 214, а здесь 118. И это с учетом того, что здесь, в принципе, практически прямая. Да, есть угол, но он все-таки небольшой. Excelsior. Вроде бы классная машина, вопросов нет, тоже обладает довольно неплохой броней. 120, 115, но, ребят, здесь 173, это с учетом приведенки, нижний бронелист. А когда ты начинаешь танковать вот так вот, то здесь тоже тебя пробивают, потому что брони здесь нет. Что касается Черчилля, то здесь тоже далеко не все великолепно. 93 и огромный скворечник, который имеет всего 92 и абсолютно отсутствующая приведенка. Короче говоря, ребят, КВ-220Т в первую очередь это имба по броне на своем уровне. Что касается сравнения с другими машинами, здесь много что можно обсуждать и говорить по поводу того, что он в чем-то лучше, в чем-то хуже, и да, действительно, по орудию здесь хвастаться особо нечем, но только ты можешь реализовать это орудие именно благодаря тому, что ты являешься вполне подвижной машиной со скоростью 33, и чего достаточно, в принципе, на своем уровне для того, чтобы отыгрывать, и, ребят, при этом у вас еще и живучесть просто сумасшедшая, исходя из уровня вашего бронирования. 147% доходности просто позволяет не уходить в минус и получать какой-то плюс. И причем вы можете вывозить довольно неплохой плюс, даже играя на пятом уровне. А вот что касается процента побед, то он просто всех затолкал себе за пояс и уходит такой весь довольно улыбается. Потому что 60% побед это просто чума какая-то, сравнивая с другими машинами. Максимально к нему приближается ВК-3001H, еще одна коллекционная тачка на уровне. Которую играет приблизительно такое же количество игроков, да, то есть здесь 11, здесь 10, ничего удивительного. Но, ребят, при этом всем 60% побед против 57%. И согласитесь, это существенно говорит о том, что КВ-220, бета-тест, он действительно может отыгрывать на своем уровне. Все, что мы могли с вами обсудить про машину непосредственно стоя в ангаре, мы обсудили, поэтому нам ничего другого не остается, кроме как выбрать себе встречный бой и закатиться на данной машине для того, чтобы кайфануть и показать себя миру. Я обожаю коллекционные машины Особенно редкие танки в нашей игре Я на основном своем аккаунте Собираю коллекционные машины Но не потому что я коллекционер А потому что у меня есть дикое желание заехать в бой На чем-то уникальном И даже если на какой-то коллекционке Отыгрывать очень сложно я проиграю я покажу ее миру, я покажу ее другим игрокам, они увидят что-то, что выходит за пределы стандартного и привычного на сегодняшний день. Понятное дело, что если вы заходите в бой на каком-нибудь КВ1, на КВ3, когда вы заходите на Акуле, вы уже никого не удивляете. Вы просто заходите в бой, как обычный игрок, и, в принципе, к вам отношение абсолютно стандартное, такое же, как и ко всем остальным. Когда знающие игроки видят вас заходящим на бой на КВ-220Т, они прекрасно все понимают, и поверьте, у них не возникает абсолютно никаких вопросов. Единственный вопрос, который у них возникает, почему у него он есть, а я не могу его получить, я думаю, этот вопрос вполне закономерен. Несмотря на то, что мы сейчас пытаемся попасть на пятый уровень, сейчас балансер пытается нас куда-то пристроить, ну просто понимая, что КВ-220Т это действительно машина, которая немножечко все-таки дисбалансная на своем уровне, ну и, соответственно, приходится найти подходящее место в соответствующем бою и подобрать соответствующих союзников и соперников. И даже для балансера эта задача, ну, в случае с КВ-220Т, немножечко сложноватая. Ну что ж, подождем и обязательно будем заходить. Друзья мои, честно говоря, наблюдая за тем, как увеличивается количество времени ожидания, у меня складывается впечатление, что балансер сейчас нервно и маниакально-депрессивно бегает из угла в угол и пытается придумать, куда же нас все таки пристроить. Я думаю, что стоит попробовать зайти еще раз, возможно, в этот раз нас забросит немножечко быстрее. Ну и пока мы это с вами делаем, я приглашаю всех вас на свой дискорд-сервер. На этом дискорд-сервере вы можете общаться с ребятами, которые разделяют вашу любовь к танкам, хвалиться своими победами, хвастаться какими-то достижениями... Ну и обязательно делиться своим мнением по тем или иным вопросам. Кроме того, есть раздел новости игры, куда стекаются новости в отношении того, что у нас меняется и что нас ожидает, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. Плюс к тому, ребят, там есть раздел, в котором вы можете ознакомиться, какие видео выходили в последнее время на канале, ну и, соответственно, не пропустить выход данных видосов. Почему это важно? Потому что на моем канале уже такое количество розыгрышей параллельно проходящих, что реально приходится порой снимать отдельные видео, для того, чтобы ознакомить всех желающих с возможностью в них поучаствовать и с условиями данных розыгрышей. Поэтому, друзья мои, всех жду на своем Дискорд-сервере, ну и продолжаем ожидать вступления в бой. Итак, друзья мои, наконец-то мы попали в бой, это ожидание было крайне томительным, но я готов ждать, реально готов ждать для того, чтобы зайти на этой машине в бой и покрасоваться на ней. Говорю честно и откровенно, я люблю хвастаться какими-то уникальными машинами в бою, и я больше чем уверен, что если бы сейчас на Евросервере чат был активен и можно было писать сообщение, нашлись бы желающие поприветствовать КВ-220Т в бою. Но многие больше чем уверен удивились вообще в принципе самому названию машины машины которая появилась сейчас в списке команд. И я больше чем уверен, что каждый из них, с одной стороны, хотел бы увидеть ее, а с другой стороны, не хотел бы приближаться. Но это касается тех ребят, которые понимают, что это за машина. Время сведения действительно не самое приятное. Вопросов нет. Точность по орудию вполне комфортная, вполне нормальная. Да, безусловно, не ультимативная. Бывают, конечно, промахи. Но в целом, ребят, бьет практически в ту точку, куда ты целишься. Я сейчас сделаю три выстрела, и все они является успешным. И я делаю свой вклад в победу тем, что наношу урон. Под конец боя я больше чем уверен, что огромным моим вкладом в победу будет то, что я буду добирать всех ребят. И что самое парадоксальное, что явно не буду размениваться в ущерб себе по хпшке. По одной простой причине, потому что машина крайне бронированная, ну и соответственно... Может держать удар, и в размене довольно-таки часто, ребят, данная машина получает непробитие. Ничего удивительного нет, как я уже сказал, здесь крайне бодрая броня. По скорости, по какого-то рода вот таким вот снегам, грунтам едет не очень бодро, но в целом вполне достойно, как для тяжелого танка, который наделен разработчиками просто бешеным уровнем брони, ну и, соответственно, в чем-то, безусловно, должен проседать. Под горку поднимается не очень бодро, вопросов нет. Ну а вот первый товарищ, который хочет со мной поразмениваться. Как видите, ничего у него не получается, да и не получится. А вот у меня получаться будет однозначно. Я сейчас стою абсолютно спокойно бортом и даже в борт не получаю от пз -шки. Я больше чем уверен, что пз сейчас э, немножко под офигела, потому что когда к тебе бортом стоит танчик и ты в него... Кидаешь и при этом пробить ты его не можешь Я получил уже три непробития Явно ребята не сильно хотят со мной связываться Я тебя подержу на гусле С удовольствием отправлю тебя в ангар И поеду добирать всех твоих товарищей и союзников Потому что я такая себе машина смерти Реально Многие говорят, что МС-1 это машина смерти Но поверьте мне, машина смерти это как раз КВ-220Т Почему ребята не захотели данную машину себе приобретать, когда она была на продаже, я не совсем понимаю. Я понимаю, почему я не приобрел себе ее. Потому что я товарищ нищебродный. Но я больше чем уверен, что есть огромное количество игроков, которые донатят в игру, покупают себе боевые пропуска, покупают себе голду. Почему гораздо меньшее количество людей из тех, которые покупают себе голду или подобные игровые ценности... При этом не решились купить себе КВ-220Т, я не понимаю. Это, наверное, одна из немногих машин, которые я готов, ну, чуть ли не с пеной у рта, прорекламировать и, по большому счету, проагитировать за приобретение данного аппарата. Я больше чем уверен, что в ближайшее время Данная машина на продаже не появится Ну просто потому что Разработчики уже один раз выложили ее И это не произвело абсолютно никакого впечатления И многие посчитали, что разработчики В очередной раз хотят просто заработать Но ребят, конкретно в данном случае В случае с продажей данной машины от себя я хотел бы сказать, что да, разработчики безусловно хотят зарабатывать, это их основная цель, основная задача, и в принципе они делают игру не только для того, чтобы мы могли в нее бесплатно фаниться, но и для того, чтобы они могли на этом зарабатывать. Но в случае с КВ-220Т, мое скромное мнение, это была не попытка заработать на продаже данной машины, это была попытка дать возможность игрокам и ценителям приобрести себе мечту. Точно так же, как э, в свое время появился Кениоцу на продаже, один раз и он ушел, и теперь многие игроки говорят, эх, если бы разработчики выставили его на продажу, то же самое разработчики смогли все-таки реализовать в отношении КВ-220Т. Они дали возможность игрокам, всем, кто мечтает об этой машине, приобрести себе ее. Многие просто не поняли, в чем конкретно фишка данного аппарата. Я не буду пытаться зайти еще в один бой, потому что это крайне утомительный процесс и занимает огромное количество времени. От себя скажу, машина играется вот так вот все 100% боев. Это один из немногих танков, который действительно практически в 100 случаях из 100 отыгрывается одинаково. Да, пускай будет один или два боя, которые на сотню, ребят, которые будут в чем-то малоуспешны. Но во всех остальных боях вы просто чума, вы машина смерти, вы убийца, вы похититель душ, который отправляет всех в ангары. Поэтому почему недооценили КВ-220Т мне лично непонятно. Количество урона на пятом уровне 2230 единиц. Три уничтоженных машины, однозначно заслуженное первое место в команде. Меня похвалили, за что огромное спасибо. И похвалили, ребят, наверное, все-таки не ГСН, а похвалили КВ-220Т. Я не рекламлю ни в коем случае данную машину сейчас, потому что она не стоит на продаже. Я уверен, что в ближайшее время она там не, про, ну, не появится. У вас не будет возможности ее приобрести или выпить себе из какого-то контейнера. Но я просто говорю о том, что если вдруг сейчас машина появилась на продаже, и вы смотрите это видео для того, чтобы понять, покупать или нет, ребят, однозначно покупайте, если вы имеете такую возможность. Потому что такой шанс выпадает не так уж и часто. По результатам фарма 55 тысяч неполных, ну хорошо, давайте округлять более правильно, 54 тысячи. И это шикарный фарм для пятого уровня, который дается вам абсолютно легко, если вдруг вы рассматриваете КВ-220 бета-тест именно как фармера. Но, ребят, его необходимо рассматривать не как фармера, его необходимо рассматривать как уникальную машину. Уникальную машину не на своем только уровне, а на всех уровнях в целом. Вот такой вот он, КВ-220Т, моя любовь, моя мечта, на мой основной аккаунт, и того же самого я желаю вам. Желайте себе данную машину, ну а еще я желаю вам ее заиметь, потому что это просто безудержный, безудержный источник фана, по-другому я его характеризовать не могу. Ну а на данный момент у меня все, подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры, приходите на мой дискорд для того, чтобы узнавать новости и участвовать в розыгрышах, и давайте будем дружить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока.